Всем привет дорогие друзья, с вами как всегда я Билыч и на днях у меня на руках оказался комплект модулей оперативной памяти от компании Patriot. Это Viper 4 Blackout Edition на 4000 МГц. Чем же примечательна данная память, каковы результаты ее запуска и так далее и тому подобное, давайте смотреть и изучать подробнее. Итак, данная память интересна нам наверное тем, что это самая дешевая оперативная память на чипах Samsung b которая предполагает работу на высоких частотах. Если вы посмотрите на стоимость модулей конкурентов на той же частоте в 4000 МГц, то поймете, что решение от конкурентов стоит где-то на 3-5 тысяч, а то и более дороже. За такой же комплект 2 по 8. Конечно, можно взять 3200 МГц с таймингом C14, который тоже на бедае. Но сможет он взять 4000 МГц или нет, это уже вопрос гадал. Что же нам предлагает Патриот за эти деньги? Ну, во-первых, память с достаточно невысокими, но добротными алюминиевыми радиаторами. Итоговая высота их не превышает 42,6 мм, что в целом на уровне конкурентов. Насчет потребностей в самих радиаторах я скажу так. У нас сейчас стала популярная секта адептов того, что радиаторы не нужны. Мол, напряжение у DDR4 памяти меньше, греется она незначительно, и зачем все это нужно? Однако хочу сказать, что, во-первых, покупая память на беда, и люди предполагают ее разгон, а значит уход от напряжения 1.2-1.35 вольта стандартного, в сторону максимально допустимых для 24 на 7, 1,45-1,5 вольта, на таких напряжениях возрастают температуры, а уже доказано, что порой имеет место один очень веселый эффект, когда память скажем на 50 градусах берет определенную частоту и проходит тесты, а на 52 начинает сыпаться ошибками, хотя казалось бы обе температуры не являются критическими, поэтому прежде чем вдаваться в сектанство, глубже копаете тему, вот мой вам совет. Ну ладно, вернемся к нашей памяти. Итак, у нее есть два XMP-профиля, один на 4000 МГц, 19, 19 19 39 68 и второй 3866 МГц, с таймингами 18 22, 22 40, 68 оба под низкое напряжение 1.35 Вольта, ибо часто для 4000 используют где-то 1.4-1.45, то есть здесь можно поставить ей плюсик, а меньше напряжения это всегда хорошо. Но вот если с первым XMP профилем все логично, это максимальная частота, то вот по поводу второго у меня возникают вопросы. Поскольку память позиционируется как готовая к установке в системе на Intel и в системе на AMD, то куда логичнее было бы второй XMP сделать, скажем, на 3733 мегагерца или 3800, дабы он стабильно запускался на системах с процессорами Ryzen третьего поколения и не происходило переключение. LK в режим 2 к 1. А вот для кого сделаны 3866 МГц, остается полной загадкой, ибо заставить их работать в один к одному с FCLK, скажем, 1933 не самая простая задача, даже на топовых платах и даже для профессионалов. Вот как-то так, но к сожалению, друзья, на моей материнской плате Z390 Aorus Master память не смогла взять 4000 МГц и даже 3866 при этом я пробовал завышать напряжение вплоть до 1.5 вольта, пробовал повышать тайминги до 20-26-26, однако результата это не приносило. Защиту памяти скажу, что ее нет в QA листе моей материнской платы, то есть совместимость не гарантируется. И Aorus Master к сожалению не слыла хорошей работой с памятью с частотами от 4000 мегагерц. Да, совместимость у нее поправили, особенно в последних биосах 10 и 11 которые я использовал, но надеяться на чудесную совместимость совсем и вся, особенно на высоких частотах, то есть выше 3800, не стоит. Но, как вы понимаете, мне зачастую приходится работать с той материнкой, которая у меня есть в наличии. Итак, каков же был предел для памяти в моем случае? Он оказался равным 3800 МГц, с таймингами 16, 17, 17, 36, 2T, RFC порядка 500. При этом итоговые показатели памяти были вот такими. То есть мы видим отличную латентность и при этом хорошие скорости. Так что на материнских платах, которые оптимизированы под данную память, вполне вероятно можно получить очень даже хорошие результаты, если немножко поиграться с таймингами. Некоторым даже удается взять 4100 или 4200 МГц, что просто круто. Однако есть и вещи, которые мне, честно скажу, не очень понравились. Во-первых, не самая лучшая масштабируемость с напряжением, То есть рост напряжения в теории должен позволять снижать тайминги, особенно у Samsung бедай Однако тут влияние очень небольшое. По-видимому, сказывается бининг чипов. То есть, как вы понимаете, при производстве чипов памяти мы всегда имеем лучшие и худшие образцы одного и того же. Лучшие имеют заведомо более высокие показатели по разгону, конечно же будут иметь более низкие задержки и латентности, но на них реально получить 4000 плюс мегагерц с таймингами порядка 14 или 15 правда завышая напряжение до предела более дешевые чипы хуже масштабируются но масло масляное стоит они конечно же дешевле вот как- то так друзья подводя итоги по патриоту что я могу сказать плюсом я отнесу наличие двух SMP профилей что в теории должно повышать шансы на запуск модулей без серьезных танцев с бубном хотя бы на одном из профилей но надо признать, что на практике это не всегда бывает таковым, как в моем случае. Наличие не самых высоких радиаторов тоже в плюсы. Необходимость радиаторов я вам вроде описал. Цена. Это, наверное, самый важный плюс Petriot. Да, он стоит дорого, но если сравнивать его с аналогами на частоте 4000 МГц, то он дешевле на 3-5000 минимум. То есть это действительно хорошая экономия. А с учетом роста курса доллара этот разрыв будет только расти. Из минусов, ну к минусам я не буду относить честно то, что он не запустился на 4000 МГц, ибо совместимость с моей платой не гарантирована, так что это было бы ну просто не объективно. А вот частоту второго XMP профиля в 3866 МГц, которая ни туда и ни сюда, особенно для райзенов третьего поколения, я действительно отнесу в минусы. Также туда стоит наверное отнести и плохую масштабируемость таймингов с ростом например. В остальном же Петриот показали нам память на 4000 МГц по вполне вкусной цене, которая идеально подойдет тем, кто хочет себе высокие частоты, но не хочет заморачиваться по поводу разгона вручную. Единственное, что я могу вам посоветовать, это обязательно проверять ее на совместимость, хотя бы по QVL листу. Да, это никогда не гарантирует стопроцентную работу, но все-таки шансы повышаются до максимально высоких. Но приобрести данную оперативную память, а также многие другие интересные товары вы можете в магазине Link. У него достаточно много филиалов магазинов во всех регионах нашей необъятной страны, порой проходят определенные скидки и акции, а также есть доставка товаров для тех, кто боится, собственно, выходить из дома из-за коронавируса. Так что все в ваших руках. Специально для вас в описании под роликом я оставил ссылку как на эту память, так и на весь модель ряд оперативной памяти от компании Patriot с разными частотами. Так что можете заглянуть в магазин Сетиленк, посмотреть на цены и, возможно, что-то себе прикупить, если что-то приглянется. Всем спасибо за внимание, друзья. С вами как всегда был Белыйч. Если видео вам понравилось, то не забудьте нажать на лайк, подписывайтесь также на канал, жмите колокольчик, чтобы быть в курсе выходящих новых видео, и также подписывайтесь на наши соцсети. Они у нас тоже есть. Всем удачи и до новых. Встреч! До